Всем привет! Снова рада вас приветствовать на своем канале «Как стать счастливым». Меня зовут Наталья. Я продолжаю рубрику про типы людей. Хочу вам обозначить, отметить то, что чистых типов людей не существует, и чаще всего те типы людей... Которые, о которых я рассказываю, они встречаются практически в каждом человеке в той или иной степени и перекрещиваются в личности. И сегодня я хочу поговорить о таком проявлении человеческой личности, как люди-агрессоры. Люди-агрессоры — это люди, которые считают, что все им должны, все им обязаны, они, соответственно, агрессивными способами выжимают это с человека, давят, подавляют, требуют, ты обязан, ты должен, и так далее. И тут идет жесткое нарушение личных границ другого человека, партнера. Когда человек не получает от партнера то, что он хочет, он начинает подавлять его, агрессировать, заставлять и так далее. Такие люди, скорее всего, выросли в семьях, в которых ребенка максимум защищали от всего плохого в этом мире. Да? Рассказывали, какой мир розовый прекрасный, такой человек вырос в розовых очках. Родители ему давали все и даже больше, в чем он нуждается, как ребенок. Да? И, скажем так, ребенок рос... В такой мягкой-мягкой <смех> перинке, да, и мир казался ему розовым, с белыми облачками, таким мармеладным зефирным. Но когда он вырос, он сталкивается. С реалиями этого мира, с проблемами, которые приходится решать. И эти проблемы он решать не научился. И соответственно, он злится на этот мир, что мир ему не дает. Как же это родители давали, а вы не даете, так быть не должно. И, соответственно, он всяческими путями выжимает из людей все, что ему нужно. Но в конечном итоге, что получается, что он остается один, его сердце закрывается. И он с кучей обид, боли и претензий к этому миру заканчивает свою жизнь. Чтобы решить эту проблему, нужно соблюдать принцип отдельности. Вы отдельный человек. Если у вас есть похожие проблемы... Нужно понимать, что вы отдельный человек, вы никому ничего не должны, и другой человек вам ничего не должен. Мы лишь просто выбираем себе друзей, партнеров с похожими ценностями. Если, например, женщина хочет, чтобы мужчина о ней заботился, она просто разговаривает со своим партнером. Да, если он ей этого не дает, она говорит о своей потребности и... Внимательно выслушивает решение партнера, может он ей дать этого или не может. Если он не может дать, тут может быть две причины, либо не хочет, ну, либо просто не знает как. Если это особенно материальная забота, ну просто человек не умеет зарабатывать деньги. И как бы он вас не любил, он ну, не сможет, потому что у него нет ценностей зарабатывать деньги и стремиться к материальному благополучию. Ему, например, комфортно так. Или на этом этапе ваши ценности расходятся. В таком случае вы не имеете права, ну, вы можете, конечно, винить этого человека, но благо в вашу жизнь это не принесет. Вы попусту потратите энергию на эту войну. И лучший способ для сохранения вашей энергии и, скажем так, кармы, это отпустить этого человека, поблагодарить за все, что он вам дал, и идти в мир и искать другого человека. Обязателен принцип отдельности. Просто слушайте человека и попытайтесь понять, совпадает ли это с вашими ценностями. Если ваши ценности совпадают, то другому человеку будет. Для него будет легко и естественно давать вам то, в чем вы нуждаетесь. Значит, вы нашли своего человека. Поэтому, если вы знаете все свои потребности, все свои ценности, вы уже сформированный человек, сформированная личность. Осталось только понять, что вам никто ничего не должен. И вы просто выбираете, как покупатель в магазине. Вы же, например, приходите в магазин, ну, скажем так, э -э -э, в пивной, да, а вам нужен хлеб. Вы же не кричите на них, что там хлеба нет, да, один алкоголь. Вы не закатываете им и не требуете, да, чтобы они сейчас же поставили вам сюда хлеб. Звучит бредово. Но почему-то в жизни люди <смех> именно так себя ведут. Они выбирают себе партнеров, которые им не подходят, и потом всячески выжимают из них то, чего они априори дать не могут. Поэтому очень хорошо и благоприятно для вас, чтобы быть счастливым, научиться принимать людей такими, какие они есть. Но выбирать дистанцию. На какой дистанции вы будете держать этих людей в своей жизни. Отношения, личные отношения, строятся обязательно на тех принципах, чтобы ваши ценности совпадали. Основные потребности и ценности. Тогда ваш союз будет крепок, крепок. И долговечен я желаю всем прийти к пониманию своей внутренней природы научиться соблюдать законы мироздания соблюдать личные границы свои и своего партнера и тогда я вас поздравляю вы стали целостной гармоничной личностью абсолютно счастливой. если у вас есть какие-то вопросы если есть какие-то сложности в жизни, обращайтесь на консультацию. На консультации мы работаем через подсознание, выискиваем все блоки. И уже после первой консультации вы получите изменение состояния своего в лучшую сторону. Вы почувствуете сдвиги на пути к своему счастью. Поэтому всем спасибо за внимание. Жду от вас обратной связи. Пока-пока.